Всем привет, спасибо, что пришли. Мы сегодня будем рассказывать про, про наш проект «Летнюю школу феминизма города», который проводился вот буквально недавно, в августе, на разных культурных площадках Москвы. И этот проект, И этот проект в первую очередь как бы был рассчитан на практическое свое применение. Сейчас расскажу, как возникла эта идея. Вообще проект летней школы по феминизму возник у разных активистов, у высшей школы равноправия, у людей, которые учились в летней школе в Дубне давно. Ну и мы собирались организовывать летнюю школу в школе русского репортера, да, создать эту мастерскую по феминизму. Направленность была немного другая, но, к сожалению, нам отказали. Нашу мастерскую не согласовали вот. Но ничего страшного Мы решили, хорошо, так, тогда а, как, а можем ли мы организовать Самостоятельную летнюю школу В городе да, И на какие темы можем здесь поговорить И вот идея о городе Именно с точки зрения урбанизма да, Те темы, которая В последнее время крайне популярна Она возникла У Саши Алексеевой И И так как в Москве, например, в 2017 году победила довольно, на муниципальных выборах победило довольно, достаточно большое количество независимых депутатов у которых были амбиции сейчас существуют, но на изменение какой-то городской жизни, то мы решили с ними скооперироваться и предложить им такое сотрудничество, то есть вот мы выбираем район в городе, приходим и начинаем проводить исследования о том, как чувствуют себя женщины, например, в одном из районов Москвы. Понятно, что у нашего исследования была определенная рамка, потому что есть Феминизм и город это вообще очень большие темы Поэтому с точки зрения города мы говорили, конечно же, в основном о благоустройстве, о инфраструктуре. И, возможно, заостряли внимание о том, кто участвует вообще в городской жизни, кто участвует в принятии решений. И, а также, когда мы говорили о феминизме, ну, про наше исследование расскажут уже там другие участницы. Мы делали акцент на, на, теме, на темах, там, на определенных блоках безопасности, теме материнства в городе, все с точки зрения, ну, как бы, видимости того, что нам доступно. Можем ли мы это фиксировать? Сама непосредственно летняя школа включала в себя различные там мастер-классы и лекции, то есть мы там и читали вместе всякие рейтинги, обсуждали тексты о том, а что такое урбанизм, а как он связан с гендером, а, а, если какие-то виды дискриминации в городе, да. то есть как меняется общественное пространство, например, когда наступает ночь и а, в все ли граждане, да, особенно гражданки, могут позволить себе выйти в любом месте, там в своем районе и насладиться всей, всей красотой городской жизни? Скорее всего, нет, да, вам еще расскажем. Еще раз говорю, тема очень большая и особенно про город. И исследование, оно было ограничено, но в лекциях мы учитывали, например, очень глобальные темы, потому что тема про город, она рассыпается, вот, ну, на мой взгляд, на как, на как минимум два вопроса. Да? Это вопрос глобальной политики, о том, за что вообще на самом деле выступают да, вопросы домашнего насилия, которые напрямую связаны с разделением пространства города на публичное и приватное, потому что про это не принято говорить. И вопросы домашнего насилия решаются, конечно, уже на глобальном уровне путем законов. А вопросы вообще о гендерном равенстве как законодательной реформе, которая, между прочим, была инициирована еще в 2003 году, и даже таким неким председателем госдумы как Володиным, да, Uh, но вот uh, uh, 15 лет они его значит как-то он у них был в подвешенном состоянии, а вот 11 июля 2018 года они значит в первом чтении 2003 года они его приняли, а сейчас они его отклонили. Я не, ну, как бы непонятно вообще с чем это связано, но ситуация крайне абсурдная, еще показывает то, что на законодательном уровне uh, есть, например, uh, ну как бы есть определенные трудности с законодательным уровнем продвижения uh, инициатив, которые связаны с женской повесткой. Есть инициатива Марии Давтян, Алена Попова, которые борются за этот закон, и мы надеемся, что он у нас будет. И это вот такие вот уровни глобальной политики. Но то, то что сейчас нам доступно, это и так и посчитали. Это вопросы э, как бы локальной политики, и э, которые может быть реализованы реализуются э, муниципальными депутатами. Понятно, что полномочия муниципальных депутатов сейчас, особенно там э, после 2013 года, они ограничены, и в некоторых советах Москвы, да, где состоят Например, не оппозиционные депутаты, муниципальные советы, они достаточно формальные вещи представляют из себя. Но вот наш выбор района Тропаревни Курина был часто связан с тем, что там. Весь а, совет муниципальных депутатов это независимые депутаты, и часть, а, ну, большая часть из них женщин, а есть даже family-friendly. А, в связи с этим, как бы, вот мы ориентируемся на этот. Район. Сейчас скажу пару слов о районе. А, район, между, а, район а, так, не знаю, общественное общественном города Москвы имеет очень хорошую репутацию, особенно в последнее время. То есть это где-то 20 минут а, на метро от а, кольца. А, там довольно дорогие квартиры, но это район как бы, и контрастов, потому что э, город э, состоит не только из тех, кто может позволить например, себе дорогое жилье, но и из тех, кто там работает да, по 12 12 часов в день, потом уезжает за МКАД. Сейчас, наверное, приведу такой пример. В районе есть очень большой, богатый жилой комплекс, и это еще раз показывает контрастность большую, потому что у этого комплекса есть зоопарк, да, и он огорожен забором. Мы понимаем что сразу, что не все туда могут попасть. С одной стороны, многие жители, даже которые туда попасть не могут, они рады этому, потому что вот, ну, вот есть зоопарк, это очень спорная тема, да, что вообще зоопарк, ну, как бы животным, я бы там не классно. Вот. Но даже то есть, жители, которые там не живут, они рассказывают чтобы они говорят, что им в принципе нравится это место. Но с другой стороны, да, то есть когда мы заходим в этот комплекс, мы видим, что там знаете, пруд прекрасный, лебеди плавают, да? Но даже вот чисто визуально ты сразу видишь, что бегают дети с. Женщины. А сейчас? Вот сейчас нормально? Да. Вот. да, хорошо. А, то есть даже вот на уровне представления можно сказать, что очень много. А, Еще? Хорошо. Да. То есть а, в, в воспитании даже даже люди, которые могут себе позволить, а, больше, чем. А, как бы, ну, как бы среднее жилье в Москве, а, например, функции социального материнства остаются до сих пор на жильщине. Ну, это вот такой вот случай. Сейчас, наверное, конкретно... А, да, еще немного расскажу про то, что мы делали на летней школе. Помимо лекций ридингов, у нас была такая исследовательская часть. То есть мы для сначала составили гайд из проблемных вопросов. Вообще большое спасибо что всем лекторам, которые бесплатно нам все проводили. И это вот один из плюсов, ну, наверное, такого, я даже не знаю, социального капитала, который, которым хотя бы можно пользоваться бесплатно. То, что люди, там, которые тебя не знают, соглашаются, тебе помогают участвуют вместе там в каких-то совместных делах. Например, это Ирина Шарабокова, урбанистка, Ольга Исупова, она рассказала про социальную политику. Uh, Исследование помогал проводить нам Михаил Алексеевский, который работает в «Стрелке». Вот, это, конечно, вообще очень помогло uh, в нашей работе. Вот. Но на самой школе uh, мы также uh, как бы взаимодействовали между собой, а последний день у нас был посвящен такой, так сказать, эмансипаторной практике. Вот, чего бы, например, я конкретно хотела, чтобы было в каждом районе. да, То есть это был женский а, курс по самообороне, там у нас полуторачасовой мы а, в лесу, потом были практики по какому-то эмансипаторным танцам, то есть таким захватом пространства, то есть при том, что нас было около 40 человек, ну то есть все было очень весело и здорово. Помимо того, что мы провели исследования, мы заобщались как бы, с жительницами и, примерно, и далее обратно отчет депутатам, и ну, про Кладову еще расскажут участницы, а у нас была такая как бы, совместная интересная работа. Вот, наверное, мое вступительное слово все, и я сейчас тогда передам слово Лане, она расскажет уже про гендер как. с целью. сказать про включение гендерное. делали в рамках части рейдингов, теоретических всяких наших студий. Как Света уже говорила, у нас где-то два или три были рейдинги. То есть мы читали тексты, статьи, кто-то читал на один, и потом он нам и мы обсуждали все эти вопросы. Вот, и ну, я, например, в, не, не занимался никогда урбанистикой, городским исследованием, поэтому я еще в таком очаровании свежем нахожусь. Вот, ну, кто из вас, например, знает, каким образом женщины исключены из города? Вот. Кто может это назвать? — Ну да, секретация, например, города, никто не может. Ну вот я тоже не могла до этого, и когда я стала читать текст, я э, изменила вообще свое отношение к городу, потому что ну, очевидно, что женщины в городе исключены. И э, что нам предлагают исследователи? Обычно исследовательницы, феминистки, они используют эссенциалистскую рамку в своих э, текстах. Это означает то, что мы делим какие-то качества на женские, мужские к женским принадлежат например эмпатия забота там мягкость флюидность и все такое и есть какие-то эм, противоположные этому ну, всякие штуки типа э, э, силы, гигантизм, ну все такое. И, в общем, исходя из этого, они рассуждают о том, что, во-первых, надо а, пересмотреть взгляды на архитектуру, что архитектура должна быть флюидной, то бишь, а, и, в принципе, они все исходят из такой идеи, что надо отойти от онтологического развлечения частного и публичного. Потому что если мы предполагаем разделение частного и публичного, то частная зона принадлежит женщине, то есть это домохозяйка, это мать и так далее. А публичная часть это для, для мужчин, то есть они разгуливают по городу. Ну, как бы, эта зона принадлежит именно им, а женщина оттуда исключена. И получается, что у нас имплицитное такое внутри, ну такое даже экзистенциальное деление города по... Mm, по как по бы полу даже не по генру вот. И, соответственно, феминистки, авторки, они предлагают такой пересмотр отношений, в принципе, и архитектора, и заказчика. То есть, например, если в обычной рамке архитектор исходит из теории, из абстракции каких-то, например, если вы заказчик, вам надо ремонтировать квартиру или дом, вы, значит, обращаетесь к архитектору и... Он вам что-то говорит, вы такие, да-да, окей, все. феминистки говорят о том, что надо сместить иерархии, от них отказаться, чтобы архитектор учитывал, например, эмоциональную какую-то составляющую, чувства человека. Все вот эти вот феминные такие штуки, чтобы они учитывались, в планировали, в организации вообще... Пространство. Что еще? Например, некоторые феминистские авторы, авторки, они говорят о том, что нам необходимо вообще, в принципе, отказаться от трактовки пространства как чего-то типа вот Ньютонова. Что такое типа пространство как место? как бы в сторону определения пространства как нечто такого, которое как бы как пространство оценок, пространство эмоций, mm -hmm. а, и а, как бы благодаря этому мы отойдем от этого сегрегированного подхода в городском и часто это как раз-таки приводит к тому, что мы отходим от, от этого дуализма частного и публичного. Например, очень поощряются такие инициативы, когда частное пространство, например, дом превращается в работу. Ну, например, в каком-то частном доме организуется производства там лимонадов, пива, еще чего-то. И это предполагает как бы снижение, во-первых, во разделение вот, частного публичного. Оно ведет к, к сокращению преступности, потому что частные всякие дома, они осуществляют некоторую на на надзорную такую, надзорную функцию, наблюдают за городом. В том числе решается проблема освещения, то есть, когда работает, например, лимонадная лавка в доме, то освещение автоматически оно, ну, как бы, работает. Вот. И еще вот этот вот пересмотр пространственного отношения, он, например, крут в интернациональной рамке, потому что мы вот говорим о том, что для того, чтобы женщинам было удобно в городе, надо увеличить освещение. То есть увеличить, сделать так, чтобы улицы стали просматриваемые, чтобы женщинам было не страшно ходить по улицам. Вот. Но мы не учитываем, например, интересы групп лиц, которые не хотят упускать как бы, шансов на, на ночную жизнь. Это Обычно это геи, это э, люди, у которых нет дома, это какие-то граффити художники. Э, и как бы не, необходимо узнать точно, из-за чего какое-то там непросматриваемое пространство не освещено, и потом его освещать. И как раз таки в рамках нашего исследования мы это очень четко осознали, что мы не, не включили вот этот аспект в свои опросники, им для нас освещение стало такой как бы очень в насичном смысле такой как бы вот необходимостью. Как будто бы вот обязательно надо освещать те непросматриваемые участки в районе, хотя на самом деле мы даже не узнали, а почему они не освещены. Вот как бы важно именно узнать, а почему они не освещены, и уже выступать затем за с инициативой об освещении. Вот. Но в целом, наверное, все. Я забыла сказать в самом начале, просто а, так как а, текстов а, по, урба, а, по феминистскому урбанизму в российском вообще контексте очень мало, поэтому мы ориентируемся на какую-то, ну во многом европейскую практику, и в частности... Не только это тексты, в, как это работает в Европе, надо сразу оговориться, что есть огромная критика этого, да, но просто как в зачатки. Например, в Вене это называется гендерный мейнстриминг, когда учитывается сразу несколько категорий о том, как должно распределяться гендерное бюджетирование в городе, то есть, э, сна... во-первых, э, идет полная осведомленность всех управ... ну, как бы управленцев, всех работников о том, что э, э любой ваш департамент, не, не, не только департамент, который, там, который занимается там, женщинами, то есть, да, женский департамент есть такой, да, который ликвидирует неравенство в отношении женщин, но вообще любой департамент, который там занимается мостами, дорогами, мобильностью, образованием, он должен учитывать гендерный аспект и поэтому и и помимо вот этой как бы рамки, там еще есть множество пилотных проектов, которые одновременно, которые сотрудничают вместе с активистскими инициативами, с феминистскими инициативами, которые вырабатывают вместе какие-то уже конкретные вещи для каждого района. Например... Как это выглядит в одном из департаментов Вены, как раз, у них вот, это -стриминг, вот эта программа гендерного мейнстриминга идет с 90-х годов, а, был разработан проект альтернативных проходов а, там для, для определенной местности. То есть у вас есть целый, целый гид о том, как вам пройти, чтобы избежать, например, на возможных самых опасных участков. Но здесь тоже надо учитывать о том, что как бы, мы все понимаем, что насилуют на самом деле вас не дороги. Вот. И по, поэтому, вот, например, в частности тоже в Вене, одновременно с вот, такими, так сказать, градостроительными, какими-то урбанистическими решениями идет одновременно и квотирование женских мест, например, в администрации. То есть там, определенный процент женщин обязательно должен быть в принятии этих решений. Вот, это вот я просто хотела добавить про программы, на которые мы ориентируемся. Понятно, что на российском контексте все должно ну, как бы вообще ну, будет работать иначе, но вот. Я тогда начну рассказывать про наше исследование непосредственно. И, соответственно, я бы хотела, так сказать, основать свое выступление на нашем отчете, который по, по прошествию нашего полевого исследования мы предоставили муниципальным депутатам. То есть мы сделали модный отчет, в котором мы писали результаты нашего исследования. Итак, что мы сделали? Мы провели количество... О, господи, качественный, это как раз оппозит. Мы провели каче качественное интервью с информантками, с жительницами района. У нас собралось около 20 интервью. Нам в этом, в сборе информации и в установлении рамок нашего исследования очень помог антрополог из Стрелки, Михаил Алексеевский. И, собственно, он как раз рассказал нам о том, что существует принципиальные и огромная разница между качественным и количественным интервью. Количественные интервью проводятся довольно короткими, количество вопросов в них тоже строго ограничено, и чаще всего на вопросы можно ответить формулами односложными, да, нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Наши интервью были совершенно другими, это практически часовые интервью, они включали в себя очень много разных вопросов, много разных блоков, и, собственно, у жителей была возможность высказать какое-то свое мнение по разным вопросам. Нам очень хотелось бы ту же самую интерсекциональную рамку, о которой уже сказала Лана. И поэтому мы методологически постарались включить в список респонденток, во-первых, это были только женщины, это важно, во-вторых, нам хотелось включить женщин всех классов. То есть мы пытались взять интервью у женщин-мигрантки, мы пытались взять интервью у бездомной женщины, верно? Да, мы его и взяли. Собственно, у нас были матери, матери среднего класса, у нас были няни, то есть это пожилая женщина, ну, в общем, сидящая с чужими детьми, получающая за это деньги. И так далее. У нас были работницы бюджетных учреждений тоже, что очень важно, потому что это довольно большая социальная страта. А, еще у нас было довольно много пенсионерок, что тоже очень интересно, потому что часто эта категория женщины, возраст, ну, возрастная категория, довольно часто вываливается. Вот. И, соответственно, всю эту выборку практически мы соблюли. Еще у нас была студентка, вот это тоже важный момент, студентка, живущая в общежитии, то есть человек тоже, который чувствует себя немножечко ограниченным в правах и в этом пространстве. И, соответственно, наше исследование было скомпоновано по блокам, наш опросник был скомпонован по блокам, и блоки касались следующих тем. Первый большой блок касался безопасности в городе, это те самые вещи, о которых говорила Света и Лана. это освещенность района, это просматриваемость общественных мест, от которой напрямую часто зависит безопасность. Это какие-то проблемные места, то есть речь о ну, например, моя информантка говорила о том, что с районом мне прекрасно повезло, однако ровно под нашим домом располагается странная кальянная, и там всегда чувствуешь себя небезопасно. Проходя мимо аудитории, которая там выходит покурить или тусуется рядом у входа, ты всегда чувствуешь себя небезопасно, Вот. а в целом район у нас хороший. Вот примерно так. Это касаемо вопросов безопасности. Второй блок э, относился к вопросам мобильности и миграции. Что касается миграции, то это речь о перемещении внутри пространства города. Э, и, соответственно, в него входили вопросы доступности общественного транспорта, простите, э, инклюзивности общественного транспорта, того, как часто он ходит, насколько им удобно пользоваться, как вы ходите до остановок, безопасны ли опять же эти места. Э, как часто вы выбираетесь из района. Это очень актуальный вопрос, например, для матерей, чтобы понять, насколько социализирована молодая мать. Это правда очень важно, и мало кто этим вопросом задается. А, насколько а, миграция из вашего района, то есть выдвижение, например, из района в центр, вообще необходимо, вполне возможно, что в вашем районе настолько широкая инфраструктура, что вам вообще выезжать не нужно. А, далее, третий блок касался непосредственно материнства. А, соответственно, мы задавали вопросы об очередях в детские сады, об очередях в школы, о необходимой инфраструктуре развивающих дошкольных и внешкольных учреждений, о том, насколько вообще удобно человеку женского пола с коляской передвигаться по району. Это супер важно, и оказалось, что, например, Трупорова Никулина в этом плане довольно плохо все устроено. Вот, один из последних блоков назывался Доступ к инфраструктуре. Это то, что я уже частично осветила. То есть речь о доступности женских консультаций, как ни странно, они до сих пор существуют. Молочных кухонь, каких, какие еще вещи у нас были. Да, да, да, какие-то детские, в том числе секции, фитнес, что еще, парки в том числе. Ну, в общем, вот все эти вещи, они тоже относятся к инфраструктуре. Да, это, это тоже вопрос Про социализацию, очень важный Про то, что как раз Есть ли у вас в районе все для того, чтобы можно было отдохнуть И с ребенком, и без него Вот. И последним блоком был блок Под названием «Внутрисемейная безопасность» Он, конечно, был самый проблемный, потому что Речь, разумеется, идет о домашнем насилии Это самая скользкая и страшная тема Ты не можешь просто Подойдя к незнакомому человеку Задать ему прямой вопрос а Как у вас с домашним насилием Это все всегда очень сложно Поэтому чаще всего мы использовали максимально обтекаемые формулировки, чтобы не напугать, не обидеть человека и, соответственно, получали довольно часто разные ответы. Как ни странно, внутрисемейный ну, у наших респондентов, по крайней мере, у нас была только одна история про семейное насилие. Она, как ни странно, была да, абсурдной и немного смешная. Я, наверное, могу ее чуть позже процитировать. Вот. Все остальное, ну, остальные какие-то были достаточно безопасные, И более того, же оказались в том числе осведомлены некоторые о том, что существуют кризисные центры в негосударственные, которые помогают э, в этих ситуациях. Вот. Соответственно, такие у нас получились блоки, и э, наши 20 информанток отвечали по практически одинаковому опроснику всем нам. И нам удалось узнать их мнение о районе. Например, в блоке «Безопасность» мы выяснили после всех интервью, у нас была такая установочная сессия-встреча, когда мы все обсуждали взятые интервью. У нас было их довольно много, чтобы каждый понимал, каким результатом пришел коллега. И, соответственно, мы кратко пересказывали содержание интервью, чтобы понять вообще, какие результаты. Далее мы все это, соответственно, скомпоновали и составили вот этот отчет. И оказалось, например, как мне кажется, это одни из самых интересных результатов нашего исследования. Во-первых, оказалось, что у района есть определенный флер. И флер этот как раз касается его элитности, его такой, ну, в общем, эксклюзивности и так далее. Вот, то есть жители района считают, что они живут в очень элитном месте, однако буквально там с первых же слов одна из информанток сразу же говорит, ну, район у нас прекрасный, безопасный, невероятно. Вот, меня вот тут 8 лет назад в лифте напали, вот. и, как оказалось, эта история не единичная, то есть из нашей небольшой выборки 20 информанток с каким-то уличным насилием сталкивалось несколько. Вот. И при этом Жители продолжают Жители района продолжают утверждать Что район абсолютно безопасный В том числе, потому что он дорогой и элитный Вот Это интересные внутренние противоречия Которые мы на вот Этой установочной сессии Очень удивительно для себя отметили вот. Что касается остальных Вещей о безопасности Мы, например, узнали Очень четкие вещи О том, где действительно не хватает фонарей Где не хватает длины светофора на пешеходном переходе. Многие люди говорят о том, что э, практически вся инфраструктура, которая нужна взрослому человеку э, внутри района, в Некулина развита, цветет и присутствует. То есть можно сходить в кино, можно погулять в парке, можно пойти э, в бассейн и так далее, и так далее. Вот, э, и все это довольно доступно. Э, причем многие люди, конечно же, э, выезжают на работу в центр, верно? Я же, я, я же правильно все помню. Вот. Однако, в целом, э, например, уровень доступности общественного транспорта, причем здесь важный момент: наземный транспорт всеми, практически респондентами был признан гораздо более удобным, чем подземный, то есть автобусы и троллейбусы удобнее, чем метро. Вот. плюс вся инструктура, инфраструктура, простите, подземного общественного транспорта признана просто абсолютно недиспособной. Ни одна мать не сказала, что в метро там легко зайти, что по переходам по вот этим подземным легко передвигаться каждая абсолютно. Сказала насколько это неудобно, насколько это ужасно, насколько передвижение там с коляской Ну, опять же, здесь всегда можно ставить галочку и под матерью с коляской подразумевать в том числе человека в коляске Потому что, ну... В общем, это, это очень важно. И безбарьерной среды, конечно, за Третьим кольцом в Москве не существует. Ни один, в общем, ни один человек там пробраться не может. Вот. Примерно такие результаты по нашим первым двум блокам. Я, наверное, не буду зачитывать цитаты сейчас. Если у нас останется время, мы, наверное, можем что-нибудь рассказать. Это будет весело. Вот. Я передаю слово Насте расскажу про три оставшихся блока, это материнство, инфраструктура и домашнее насилие. Что касается материнства, то, в принципе, Олесь уже затронул немного эту тему, и да, мы спрашивали, удобно ли продвигаться с коляской, есть ли много секций, в которые можно оставить детей, спойлер, нет, их как бы с коляской очень сложно И даже если есть пандус, то в силу того, что Тропарево-Никулин довольно холмистый район, даже спускаться по пандусу с коляской очень тяжело, и вот одна из респондентов даже сравнила это с фитнесом, и мол, по ее трекеру, ну, который отслеживает активность, если на 40 минут гуляет с коляской по району, это равно дневной норм нагрузок. То есть это очень тяжело и понятное дело, что эм, да, тяжело это женщинам делать. А, собственно, что касается детских садов и школ, то а, поскольку район в основном просто застроен многоквартирными домами, то э, детских садов не хватает, школ не хватает. А, детские сады для многих остаются недоступными в районе, поэтому они либо ездят в другие соседние районы, что тоже не очень удобно с малолетними детьми, либо же нанимают нянь, что э, экономически бьет по бюджету семьи. А, что касается школ, то, вот, например, нам одна из респонденток рассказывала, что в школе на проспекте Вернадского, он так и называется, 10 первых классов. И, соответственно, мне кажется, что тенденция будет продолжаться, то есть следующие первые классы тоже будет очень много, и куда девать всех этих школьников не очень понятно. При этом. Вот, одна из респондентов говорит, что в последние пару лет количество садов уменьшилось э, в разы, потому что помещение дают под школу. То есть отдается э, такое предпочтение школьному образованию, из-за чего страдает дошкольные. Эм, и при этом также отмечают то, что... Эм, Например, одна из наших респондентов как раз таки, она вынуждена ходить в детский сад через дорогу, это Ленинский проспект, и это очень такое опасное место, особенно если ты идешь с маленьким ребенком. Что касается детских поликлиник, то про... Про... Про... Вот, как раз просто про детские сады, Вы, наверное, многие из вас слышали, что, ну, как бы не только в Топарево-Никули, но есть проблемы с уплотнительной застройкой. И вот, в частности, там есть локальная история, на Никулинской 2А, за которой уже несколько лет бьются и активисты, и активисты, которые уже стали депутатами. Там была земля, которая, на которой должно было построить либо один детский сад, либо два детских сада, но в результате сейчас там строят как бы, несколько высоток. И, ну, как бы, при том, что в этих высотках опять приедут люди с семьями, они будут там жить, а у них будут дети, и непонятно, куда вообще они будут ходить. То есть, вот, ну, ну и там вот идет активное ну, противостояние местных жителей, но высотки продолжают строиться, то есть ну, там про -про -про проблемы с инфраструктурой, как бы детская, она как бы очень серьезная. Ну, мне кажется, это вообще общемосковская тенденция, особенно по окраинам. Вот. Что касается поликлиник, то м, говорят о том, что они осуществлены довольно хорошо, то есть там новые мебели, ремонт, все э, какие-то инструменты для врачей имеются, но при этом качество самих э, вот, врачебных услуг очень страдает, поскольку э, ну понятное дело, что хороший специалист скорее, в платную клинику, а не бесплатную, и э, при этом также респондентки отмечают, что одна из поликлиник находится в очень опасном месте, то есть там находится точка разъезда машин, что тоже очень как бы, опасно и страшно дойти с ребенком. Ну и, в принципе, мне кажется, можно отметить, что почти все респондентки, которые были дети, отмечали, что они не отпускают своих детей одних и не планируют этого делать до 15 лет. То есть, несмотря на то, что вроде как безопасный, элитный район и все такое, но детей стараются держать под присмотром, а хотя, вот, казалось бы, мне кажется, лет 10 мы уже все гуляли самостоятельно. Что касается инфраструктуры, то... Конечно, там есть центры социального обеспечения на улице Академика Анохина, но большинство респондентов к нем слышали либо очень как-то отдаленно, либо вообще не слышали, соответственно, никто особо активно его услугами не пользуется. Что касается женских консультаций, то тут ситуация, мне кажется, аналогичная с поликлиниками, то есть все предпочитают пользоваться платными клиниками, поскольку в районных и бюджетных они сталкивались с некомпетенцией врачей, с какими-то такими неприятными комментариями, и, ну, в принципе, проще заплатить, как они считают, либо вообще не пользоваться, да. Что касается спортивных секций для детей, ну и как бы для взрослых тоже, то э, все отмечают недостаток таких досуговых площадок. Вот одна из респонденток вообще говорила о том, что хотела записать свою дочь на борьбу, но не смогла этого сделать, поскольку секция единственная в районе была совмещена с тренажерным залом, и э, девочки должны были заниматься вместе с мальчиками, что было не очень удобно и не очень комфортно, как-то неловко для ее дочери, поэтому они просто не пошли на борьбу. И последняя тема, которая осталась, это тема домашнего насилия, очень сложная тема, и как бы сложно было подбираться к ней в процессе интервью. Но тем не менее, про какие-то случаи, которые непосредственно с респондентками случались, мы не узнали, но зато некоторые рассказывали о случаях, которые случались с ними с их знакомыми, либо друзьями. Вот. И, эм... Что касается каких-то кризисных центров, то э, кто-то, может быть, слышал про центр сестры, но никто никогда не, не пользовался их услугами и э, как-то старается жить в каком-то забвении, мол, этого не существует, это меня не касается. Но при этом одна женщина рассказывала нам про тот случай, который случился с ее знакомым. Э, она была удивлена, что этот ну, случай домашнего насилия мужа над женой произошел в довольно высокостатусной семье э, и... Как она, там? она пыталась как-то даже в процессе интервью немного оправдать его, что это были вспышки, может быть, был такой период, а потом это закончилось. Но в итоге женщина, которая подразделилась к домашнему насилию, просто ничего не сделала, осталась с мужем. При этом, ну, вот как раз-таки все отмечают, что эта тема остается в глубоко приватном пространстве, и про это мало кто говорит. И даже если соседи слышат про. какие-то крики или что-то такое, предпочитают руководствоваться логикой, что, мол, это меня не касается, и это не мое дело. Вот. Я, в общем-то, расскажу о выводах нашего исследования и о рекомендациях, которые мы дали депутатам. Во-первых, в результате мы обнаружили, что не ушли несколько важных тем, на которые нам указали сами жительницы. Они сказали, что, во-первых, не хватает инфраструктуры для раздельного сбора мусора в районе. Также они отметили, что в районе мало спортивных секции, как для детей, так и для взрослых. Это нехватка бассейнов и неудобное расположение фитнес-центров. И также наши респондентки сказали, что в районе им не хватает сообществ жителей. То есть, сообщества, которые есть, они в основном построены вокруг детей. То есть, например, если нянечки на детской площадке гуляют вместе с, с этими подопечными, то они, вот, в общем-то, общаются вместе, а каких-то сообществ для людей без детей в районе нет. И, в общем, в своих рекомендациях мы пытались учесть, во-первых, полномочия муниципальных депутатов, то есть то, что люди реально смогут продвинуть и реально изменить в своем районе. И, во-вторых, мы пытались дать не какие-то общие расплывчатые советы, а конкретные рекомендации с конкретными какими-то поливыми точками. У нас получилось, что рекомендации поделились на такие две условные темы. Первая тема – это повышение безопасности в районе, улучшение инфраструктуры. Здесь мы отметили важные места, то есть это места, в которых нужно строить дополнительные фонари, место, где люди чувствуют себя небезопасно что его нужно реорганизовать, потому что там в районе одного магазина постоянно тусуются какие-то маргинальные сообщества, и жительницы говорят, что там очень некомфортно, находиться там, валяются бутылки, шприцы, и вообще место очень странное. Потом мы выделили... Опасный проход в детской городской поликлинике, который, в общем-то, тоже там пролегает между высоток, и туда нельзя подъехать, и нельзя подойти с коляской. А, также мы предложили депутатам повышать информированность, информированность граждан на вопросы безопасности. То есть это курсы по защите от домашнего насилия, там курсы по, по самообороне для женщин и... Какие-то курсы, которые, может быть, помогут родителям лучше ну, не беспокоиться безопасно своих детей, то есть, допустим, какие-то базовые правила поведения. Второй блок рекомендаций у нас направлен на работу с сообществом. С этим тоже есть проблемы. А, Во-первых, это Создание сельских сообществ, которые не центрированы на активизме и на детях. То есть люди опять же кайперируют сказать конкретные проблемы, допустим, с застройкой. И они собираются в сообществе и борются за проблемы, но когда как бы, необходимости нет, то сообщества в районе тоже нет. Мы предложили проводить районные фестивали и праздники, которые могли бы сплотить сообщество жителей. Это могут быть праздничные ярмарки, это может быть знакомство с животными из приютов или, допустим, мероприятия, связанные с фудшерингом или фримаркетом. Также мы выделили проблему того, что мигрантки могут не знать о своих правах, то есть трудовая мигрантка, с которой у нас было интервью, рассказала, что вообще она там практически все время проводит на работе, она не знает ничего в районе, она просто живет в режиме работа-дом, и поэтому... Мы предложили депутатам разместить на информационных стенах угол подъездов информацию вот, как раз таки для мигранток на возможно их языках, на киргизском, на таджикском, на узбекском. Здесь мы взяли опыт информационной газеты ГУ, которую пускают петербургские, петербургские активистки. Там они пишут и статьи женщин, у которых есть мигрантский опыт, и размещают информацию, допустим, на номера, номера каких-то правовых центров или курсов русского языка, например. Вот. И также на этих информационных стендах можно размещать а, какие-то материалы по поводу защиты домашнего насилия, то есть это контакты кризисных центров, это а, картинки с приемами самообороны для женщин. Да, мы решили, что можно сделать такие пиктограммы, которые будут показывать какие-то базовые ситуации, например, когда на тебя напали в подъезде, когда на тебя напали в лифте. Что можно сделать, как, в принципе, нейтрализовать злоумышленника и дойти домой спокойно. Я дополню, на самом деле надо сказать, что район Тропарёва-Никулина вот, в отношении активизма и добрососедства в целом ну, хороший район, потому что там есть ну, как множество всяких активностей, там даже там, добрососедские праздники какие-то, ну, активистские сообщества, плюс вот там, мы говорили о безопасности от детях, но там вот уже курсы свои проводит Лиза Алерт, да, то есть... Это было в одной из наших рекомендаций, но потом мы их убрали. И надо понимать, что вот эти рекомендации, которые мы э, выявили в ходе нашего исследования, при том, что наше исследование, оно было проведено, э, ну, как бы, на довольно ограниченном количестве респонденток, но, в принципе, для качественной выборки это большое количество респонденток, э, но э, в целом, чтобы делать какие-то серьезные аналитические выводы, да, э, надо необходимо еще, ну, как бы, еще работать. И поэтому как бы, итог, как бы, выводы из исследования, они в целом как рекомендации, и почему они носят такой, иногда возможно, такой общий характер. Ну потому что у них есть формаль, форм, формальная, так сказать, их сторона, то что они направлены а, вот, к как бы, структуре власти, да, которая, пока мы еще не получили обратную связь, но мы надеемся, что мы ее получим, да, то есть сейчас просто депутат на каникулах. Вот. И надо понять, какая будет реакция. То есть это тоже будет достаточно интересно, потому что у нас есть там был контакт только с несколькими депутатами плотно мы работаем только с одной, а там целый совет, как они это примут, то есть вообще не покажется ли там, может быть, причем тут феминизм. Мы надеемся, что нет. И вообще в планах на будущее у нас были идеи. Во-первых, что у нас собралась какая-то группа и команда. То есть, вот так получилось, что когда эта школа была организована, в ее организации осталось только два человека, там я и Саша Алексеева. Это было достаточно трудно. То есть, если было бы больше людей, проект бы получился, мне кажется, шире. Вот, Но, в принципе, то, что прошло, было неплохо. И сейчас я рада, что у нас появилось большое количество участников, интересованных, возможно, в дальнейшей работе. И вот мы обсуждали, ну как бы, чтобы что мы могли туда привнести, но, ну, наверное, это какую-то свою, свою поддержку, свою, там, не знаю свои ресурсы по поводу, не знаю, организации каких-то мероприятий, посвященных безопасности женщин, например, в библиотеках. Да? Вот, кстати, большое спасибо библиотеке имени Гагарина, которая существует в районе, в ней мы проводили очень большое количество времени, то есть все это было бесплатно, да, это тоже посодействовало нам депутаты, да, Но, в принципе, там как бы еще думаю, там проводили бесплатно. И надеемся на какую-то дальнейшую работу. Вот в об... ну, вот то, что мы обсуждали, это в области, конечно, информированности о женщин по поводу домашнего насилия, потому что, как, как это не грустно, но вообще вопрос стоит очень серьезный о, о качестве жизни женщин и вообще о их выживаемости. Вот. Тут мы много говорили о материнстве, но также все-таки помимо ориентации на на женщин с детьми и на то, чтобы их проблемы решались, да, в наших непосредственных диалогах, каких-то полевых исследованиях мы также делали какую-то визуальную антропологию, просто вот мы не делали из нее потом выводы, потому что основная наша работа была с качественным интервью, ну, видно, что для кого не секрет, да, что что есть определенная сегрегация даже в 2018 году и о том что мы знаем кто работает уборщицами в торговых центрах да и, вот. и там не ну, знаю и, ну, и как бы и кто и, и, и кого например нанимают няни да и о том что там если даже у женщины освобождается время для того чтобы идти работать в это время приходит другая женщина и начинает воспитывать ее детей. как-то так на самом деле я сделаю супер маленькую ремарку, и мы, наверное, с позволения девочек тоже закончим. Мне кажется, что как раз самая классная наша идея за, за, за все, все это время и по результатам как раз на установочной сессии мы действительно придумали, как использовать абсолютно неиспользуемую, неиспользуемую и тупую штуку, на которую никто никогда не обращает внимания, это информационные стенды у подъездов. Вот, и э, мне кажется, что у них огромный потенциал, реально, э, и если это удастся сделать на уровне Тропарева-Никулина, то это будет просто классный прецедент, как мне кажется, потому что, ну, все знают, да, вот у подъездов есть информационные стенды, которые закрываются на ключиках, внутри э, объявления ⁇ Клей дворник ⁇ Там обычно э, толстые лица депутатов Единоросов перед выборами. Э, иногда какие-нибудь э, информации о компьютерном мастере туда может просачиваться сверху. Но в целом это муниципальные доски, которые заполняются именно информацией на уровне района и муниципалитета. И вот если как раз их использовать с, так сказать, разрешение сверху для нужд женщин и дискриминируемых категорий населения то это может быть очень эффективно и классно потому что в том числе как бы например если распространять информацию для мигрантов и мигранток о правовых центрах о каких-то центрах взаимопомощи в том числе о курсах языка то они же сами будут ее клеить, она максимально быстро дойдет до них максимально прямо вот ну и в целом для женщин это тоже все может быть правда очень полезно потому что даже там две пиктограммы с приемами самообороны могут запомниться, потому что каждый день ты проходишь мимо этой доски несколько раз, как минимум. Вот, поэтому, конечно, будет очень клево, если это получится. Спасибо. Кстати, еще все знают, что реклама часто очень сексистки типа в городе, что женщина всегда там застрахуй за японку, да, вот это все. И есть такая инициатива, есть такая организация, куда ты можешь написать о том, что вот ты увидел сексистский какой-то баннер, и они активно, да, по-моему, занимаются вот этими требованиями, требованиями, ну, как бы снятия этих баннеров. И, то есть это реально проблема сегрегирования города, что женщины участвуют в женской... Репрезентация женского тела, она непосредственно является как бы инструментом угнетения, вот такого имплицитного, вот. По поводу там дальнейших планов, когда мы уже там заканчивали нашу школу, Олеся, по-моему, ты предложила, что сделать в дальнейшем, может быть, уже ну, как бы, может быть, это будем не мы, а какая-то другая сельская группа, аналогичные инициативы в других районах. Например, через год пройтись так по районам, может быть, несколько групп, и посмотреть, а как, кого положение женщин там в районе там Сьюзино, да где тоже на самом деле все муниципальные депутаты независимы, ну или почти все, то есть, и может быть это будет другой метод, метод исследования, как раз метод репрезентации, мы посмотрим, как, ну вот, это визуально, то есть, есть очень большое поле, как бы, для исследований, и вот в процессе вообще нашей работы, не знаю, как у меня сложилось такое впечатление, что исследование на самом деле можно использовать как активистскую стратегию. То есть ты вроде бы как бы исследуешь, но понятно, что ты всегда ангажирован, но ты одновременно и как ты можешь участвовать вообще, ну, хотя бы в минимальном изменении. То есть вот, вот так. Может быть вопросы какие то Поздно, прошу прощения, пришел поздно. А вот по поводу рекламы, где вот эксплуатируется сексуальная сторона женщины. Как с ними можно бороться? Потому что, ну, допустим, я приехал из города Саратова, и там частенько подобные вещи вывешивают, и тем более... Большие, так скажем, <фирмы>, фирмы, да, ну, я имею в виду по объему капитала и обеспечению города различной продукции, как можно с подобными вещами бороться? Ну, вот по вашей практике. Если честно, вот будь, будем честны, на самом деле, в большом количестве очень сложно. То есть, вот, на уровне даже города Москвы, ну, Невозможно, например, альфа-банку запретить, чтобы он там, типа, женщина, ну, как выставлял женский бюст на всеобщее обозрение. Но можно. Вот, в частности, у РФО «Она», да, я, насколько знаю, есть была форма, куда ты можешь обратиться, и они будут это распространять. Ну, плюс юридическими методами, то есть ты можешь написать ты можешь обратиться, например, с оскорблениями чувств, ну, не знаю, с оскорблениями... Это всегда сложная это... статья, потому что, как бы, в общем, оскорбление чувств, это вот так очень всегда на грани. Да, да, но, но если честно, очень-очень сложно, потому что, да, может быть, Кира лучше ответит, чем я. Да. то есть сексистская реклама просто-напросто нарушает закон о рекламе потому что она содержит в себе дискриминацию по половому признаку. Поэтому можно писать заявление через интернет в местное отделение Федеральной антимонопольной службы. Они как раз занимаются рассмотрением таких случаев. Если они сочтут, что этот случай заслужит внимания, они могут выставить у себя на сайте этот кейс на голосование, и тогда мы в интернете можем голосовать за то, что нам эта реклама кажется неприемлемой. Если этот вариант ответа в вопросе победит, то, соответственно, рекламу заставит демонтировать и там заставит выплатить эту фирму штраф. Вот. Это работает в Екатеринбурге, в Челябинске, в Хабаровске, по-моему. Феминистки много раз так делали, и рекламу действительно снимают. Да. Ну, а, может быть, еще у кого-то есть вопросы? Ну, мы можем, в принципе, закончить. Так что у нас есть ну, там, группа ВКонтакте в интернете, поэтому так что пишите. Да. Спасибо, спасибо, что пришли.